Рада приветствовать Вас на своем канале, в сегодняшнем видео я Вам хочу показать вот такую вот замечательную красивую компашку, которую я связала на основе куколки Йойо. -Йо. Куклу Йо-Йо Вы сможете найти ссылочку ниже в описании под этим видео, мы с Вами вязали, есть уже мастер-класс на моем канале, но я Вам сегодня хочу показать именно разновидность, которую Вы можете устроить, то есть Вы сможете связать основу куколки по видео, а далее уже оформить на свое усмотрение, это возможно будет оформление какой-то крючком. Возможно спицами, то есть если вы свяжете основку куколки и добавите, как вы видите, у меня различную шапочку, то можно будет, скажем так, сделать на определенную тематику. Это возможно, если ваш ребенок любит, допустим, собачек, кошечек, можно сделать шапочку в виде кошечки, либо собачки. Если же ваш ребенок любит мультипликационных героев, как, например, сейчас очень актуальный миньончик, то можно сделать куколке шапочку миньона и уже получается интересный герой. Сейчас очень актуальна зимняя тематика. Соответственно, это преддверие Нового года. Это куколка Ю Санта-Клаус. Я сделала. Шапочку Санта-Клауса. Либо же это просто какой-то зимний вариант шапочки с отворотом и помпончиком. Если же ваша, скажем так, дочечка любит принцесс, то, соответственно, можно это сделать какую-то шляпку, какую-то патиновую юбочку, возможно, какие-то различные варианты с платьицами. То есть, к примеру, если вы свяжете у куколки, допустим, на уровне животика, то есть туловища, к примеру, за задние полупетельки один ряд, то, соответственно, за передние полупительки вы сможете довязать какое-то платье. Либо сделать основку однотонную телесного цвета, а затем сделать, связать отдельно платьице, которое э, ваша дочка может потом снимать, либо же одевать. Вот такая интересная игрушечка подойдет как для подарка, так и своему ребенку. Э, очень отличный тупс подходит тем, кто, скажем так, боится давать э, пластиковые. Какие-то различные травмоопасные игрушки, вот. она очень является безопасной, что очень классно то что она гипоаллергенная. Если вы свяжете с хлопка, как данные игрушечки я связала из хлопка Ализабелла, то, соответственно, получится гипоаллергенная игрушечка, на которую у ребенка не будет в дальнейшем никаких, скажем так, чувствительностей. Вот, никаких аллергий и диатезов и так далее. То есть, эта игрушка может стать первой игрушкой вашего ребенка, в принципе. Если вы хотите связать, допустим, какой-то наборчик для нового, то данная игрушечка у вас подойдет в комплекте, как, скажем так, опять же, такие грызунок. Первая игрушка по желанию можно вот в эти вот конечности ножек, ручек вставлять а, слингобусы, то есть какие-то деревянные бусины и уже опять же таки ребенок может погрызть эту игрушку. Если же опять же таки вы делаете для новорожденного, не забудьте вставить безопасные глазки. Здесь я делала не на новорожденного игрушечки, а, соответственно пришивала обычные бусинки. А ребенок может откусить бусинку, поэтому делайте безопасные глазки, это на безопасном креплении полубусины. Вот, тут же опять-таки нужно учитывать возраст ребенка, вот, и в принципе оформить на свой вкус. Я вам показала несколько разновидностей куклы ее, поэтому включайте видео, вяжите вместе со мной, кому понравилось лайкайте, делитесь своими работами у меня в группе ВКонтакте либо в Фейсбуке. Всем хорошего настроения, ровных петелек, пока-пока!